Продолжаю свое вещание из своего любимого фитнес-клуба затерянный мир. Особая прелесть его заключается в том, что здесь никого нет. Вот. Сейчас я вам покажу, какая здесь красота. Вы можете убедиться, что здесь действительно почти никого нету. И я тут одна. Лайфхак, если хотите. Узнать, как по-настоящему выглядит ваша девушка, приглашайте ее в бассейн на свидание. Это шутка, конечно. Я сейчас хотела рассказать об ограничивающих убеждениях. Одна из самых таких вещей, которая стопорит всю нашу жизнь, которая превращает нашу жизнь в день сурка, это ограничивающие убеждения. Если нам что-то не удается. Это все исключительно в нашей голове, вот в этом вот месте наш ум не дает исполняться нашим желаниям, не дает воплощать наши мечты и вообще предостерегает нас от того, чтобы мечтать, мечтать дерзко, мечтать много, широко и так далее. И что самое интересное, очень многие люди не понимают вообще, что у них есть убеждения, которые их ограничивают в своей жизни. А для того, чтобы эти ограничивающие убеждения найти у себя и, соответственно, проработать, потом изменить, есть одно очень классное упражнение. Вот. Я вот решила, что я вам его дам сейчас. Воспользуйтесь, пожалуйста. Можно начать с того, ну, берете какое-то э, свое желание, которое почему-то у вас не получается, и начинаете предложение с того, что да, есть люди, которым удается вот это легко, свободно и с удовольствием, но у меня, и закончите это предложение многими причинами. Чем больше вы причин напишете, тем лучше. И вот все то что из вас пойдет вот это вот но но у меня и будет ваше ограничивающие убеждения которые в общем-то легко прорабатываются и самое главное их найти и дальше вы поймете что ничего невозможного нет вот так что поделилась я с вами такой легкой техникой но ну, это техника легкая конечно на определение а если вы хотите, что-то уже проработать и изменить, то, конечно, это требует более глубокой проработки, но в наших марафонах это делается легко и с удовольствием. Так что так. Так, я с вами на этом, собственно, прощаюсь. Что вам еще показать? Спрашивайте в комментариях, задавайте вопросы. Вопросы можете задавать постам. И я буду отвечать на ваши вопросы. Какие еще техники вам дать? Что вы еще хотите от меня узнать? На этом пока.